Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты звезда. Итак, друзья, а я приглашаю на эту сцену вокалиста, преподавателя эстрадного вокала в эстрадном искусстве, под ваши аплодисменты Денис Дехта. Oh. Yeah. I'm a Спасибо всем!